Всем ребят привет! На связи Виктор Бандолет. Я являюсь основателем сообщества успешных предпринимателей домашнего бизнеса Business Chance Pro, а также являюсь экспертом в автоматизации бизнеса через интернет, в частности в социальности ВКонтакте, построению команд и масштабированию через системы обучения. И сегодня я поговорю о важности создания сообщества. Речь пойдет не просто о сообществе, как вы, возможно, подумали, создание группы в социальности ВКонтакте, либо паблика в социальности ВКонтакте, немножко речь пойдет о ином, хотя это взаимосвязано. На самом деле, когда вы начинаете строить свой бизнес через интернет, очень огромная, важная позиция ваша, это тогда, когда вы собираете вокруг себя, свою аудиторию, то есть вы создаете определенное сообщество людей, которые за вами постоянно следуют, которые за вами постоянно наблюдают и э, которым вы нравитесь, и вследствие, которые вас любят, которые вас постоянно покупают, которые постоянно к вам приходят в бизнес и так далее. И как начинать создавать э, данное сообщество? Потому что, ребят, я хочу до вас донести очень интересную мысль. Я вам расскажу важность на самом деле построения сообщества, потому что многие думают, что необходимо иметь обалдеть сколько много последователей. Ну смотрите, в среднем возьмем оценку по всему рынку. Это 30 тысяч рублей, 30 тысяч рублей. На рынке у нас для того, чтобы развиваться через интернет и для того, чтобы например продавать ну, какие-то, ну, с минимальным риском. Вот, э, то, то, вот, например, продавать экспертность, либо продавать какие-то онлайн мастер-классы проводить, продавать свои вебинары, но ну, для того, чтобы, понятно, существовать, потому что я приверженник того, когда ко мне приходят в бизнес и вообще своих клиентов, я всегда обучаю сначала начинать нужно зарабатывать на своем мышлении, на своей экспертности, а далее вы можете зарабатывать уже и в сетевом бизнесе, потому что не у каждого получается сразу же выходить быстро на какой-либо доход в сетевом маркетинге из-за тех либо иных стереотипов, которые сложены у человека. И поэтому, поэтому очень важно пустить корни в интернете и создать себе какую-то минимальную стабильность, уверенность в себе, чтобы вы могли прогнозировать свои цифры, чтобы вы могли на будущее понимать, что в следующем месяце вы стабильно заработаете. Стабильно заработаете и ваша энергетика никогда не исчерпывалась. Вы могли сетевой бизнес строить с тем же интуитивным привлекать людей, не беспокоит что на завтра у вас не будет денег. Поэтому возьмем среднюю цифру 30 тысяч, а вы там уже рассчитаете именно от той стабильной цифры денег, которую, которую у вас есть, которую вы можете, вот если вы понимаете, если вы будете, например, 30 тысяч зарабатывать, вы с легкостью можете пойти уволиться с работы и заниматься всеми своими любимыми делами. 30 тысяч рублей. В наше, время, в наше время люди спокойно, даже нищеброды, скажем так, вот люди, которые постоянно жалеют денег, но которые готовы обучаться, для них адекватная цена, которую они с легкостью могут тратить, это полторы тысячи рублей в интернете. Это такая цена, которая ну, порог, который легко каждому человеку преодолеть. Поэтому, смотрите, ребят, для того, чтобы вам зарабатывать 30 тысяч рублей в месяц, вам необходимо иметь в сообществе 20 человек, 20 человек, которые вас любят, которые будут за вами наблюдать, которые вас могут покупать каждый месяц какое-нибудь участие в двухдневном онлайн-мастер-классе. Для того, чтобы иметь 20 человек в вашем сообществе, в вашей группе, должно обитать всего лишь 200 человек, 200 человек целевой аудитории, целевой аудитории, которые от вас постоянно будут а, получать ту либо иную ценность, ту либо иную ценность, которая решает их проблемы. Ребят, как вам такие цифры? Имея всего лишь 20 человек, а на самом деле в интернет-маркетинге, для того, чтобы э, постоянно иметь деньги на хлеб, Достаточно дойти до планки, чтобы у вас было 100 человек лояльной аудитории, 100 человек. Ну, итого, это получается, у вас должно быть 1000 человек в группе, 1000 человек, 1000 человек в группе целевой аудитории. И это не просто целевая аудитория, которая собрана, ну, приглашениями в друзья с друзей, а это вот та аудитория, которой вы настроили, например, таргетированную рекламу, целенаправленную рекламу, которая пришла в ваше сообщество. Для того, чтобы собрать 200 человек, для того, чтобы собрать 200 человек целевой аудитории, в среднем вот мои клиенты, мои партнеры тратят на одного подписчика в группу целевого, горячего, заинтересованного в вашей теме 3 рубля, 3 рубля. Итого, если посчитать, вы можете потратить всего лишь 600 рублей для того, чтобы собрать аудиторию в 200 лояльных людей, но тут вопрос уже становится в другом, вопрос становится в другом, чем вы будете с ними делиться, как сделать так, чтобы один вопрос привлечь их. Привлечь вопросы вообще, знаете, это самое простое, что можно сейчас на рынке сделать. Вопрос заинтересовать этого человека для того, чтобы он был, постоянно приходил в вашу группу, для того, чтобы он общался, для того, чтобы он комментировал, для того, чтобы он вообще вступал с вами в диалог и постоянно был какое то выстраивание отношений. Для этого, для того, чтобы делиться и вот, и приинвестировав всего лишь 600 рублей на выходе, постоянно иметь возможность зарабатывать 30 тысяч рублей, вам необходимо начинать обучаться, ребят. Это вот, знаете, неизбежно, потому что а, только тогда, когда вы начинаете инвестировать в свое образование а, по вашей узкой теме, в которой вы хотите преуспеть, вы инвестируете, вы тут же получаете результат. И вот эти, этим же результатом вы уже своим опытом можете делиться на рынок. То есть, ну, никаким другим образом, потому что когда... Вы не получаете результат, а просто, ну вот я решил создать группу, я решила создать группу. Буду-ка я писать о сетевом бизнесе, буду-ка я писать о том либо ином. О чем писать, ну хрен его знает, найду в интернете, информации много. Но на самом деле это очень, ну, очень чувствуется, То есть поэтому люди, не понимая вот этой тенденции они берут массовостью, массовостью, набирают сообщество в несколько тысяч человек, десятки, сотни тысяч человек, по итогу выхлопа никакого. Почему? Потому что везде одна теория. Потому что везде одна теория. Человек включил группу, ну и пошел парсить в интернет, искать какую-то информацию, о вот сейчас я об MLM бизнесе напишу, вот нашел какую-то статейку, ну-ка я ее оповещу в своей группе. Но эта статья основана на какой-то теории другого человека, на вряд ли практике, возможно на теории с каких-либо книг. На самом деле очень сильное сообщество это практическое сообщество, когда вы действительно делитесь выжимками того, чего вы обучились, например, у каких-либо экспертов, в какой-либо нише, которая очень глобально решает проблемы вашей аудитории. Тогда вы просто представить не можете, насколько у вас будет формироваться вот это узкое ядро людей, которое будет заинтересовано именно тем, чем вы делитесь, именно вашей подачей, именно вашими результатами. Потому что важно не просто... Да, да, ребят, люди следят за трендами, то есть, когда вы будете, например, оповещать, вот я был на такой вот конференции, которая посвящена там, например, чат-ботами, чат мессенджерами, да, человек будет захватывающе это смотреть. Но если вы эту тему не будете расписывать, внедрять, получать на этом практику и делиться инсайтами, то есть, смотрите, ребят, я внедрил вот эту технику, она мне помогла за неделю привлечь, например, 10 партнеров в бизнес. Люди не будут дальше вас считать, людям не будет интересно оставаться в сообществе и быть тем уникальным ключевым ядром, потому что таких, как вы, тоже очень много. То есть те, которые не хотят делать результата, просто делиться якобы информацией. Поэтому всегда нужно смотреть немножко глубже. Поэтому очень важно в наше время, в наше время очень важно быть практиком. И даже по мелочи, когда вы научитесь привлекать одного партнера, например, в неделю, либо одного партнера сначала в месяц и расскажете человеку уникальный способ, который решит его проблемы, не приставая к своему окружению, списку знакомых, выходить на холодные контакты, но он стабильно начнет привлекаться одного партнера в месяц, это уже совсем другая картинка формируется и тогда уже начинает формироваться этот костяк э, людей, которые, которым вы будете очень нравиться. И поэтому очень важно, изучили, внедрили, получили практику, начали этим всем делиться э, инсайтами, э, шагами, ошибками. Начинайте делиться действительно практическими, практическими ошибками, которые перестрахуют человека в том либо ином случае. А, далее постоянно обновляйте свои знания, постоянно совершенствуйтесь, потому что, как один из моих наставников на западном рынке, ну, я думаю, многие там слышали Эрики Вори, то есть, ну, один такой, один из самых интересных и ярких личностей в Соединенных Штатах Америки, который собирает по 40 тысяч человек аудитории на мероприятиях по сетевому бизнесу, Тони Робинса приглашает, там Пит Буля на такие мероприятия, очень много ключевых людей. И вот он сказал, что, а, а, как это он сказал? The progress is the perfection, да, то есть это вот прогресс а, в постоянном улучшении, то есть это вот вы когда а, каждый день, вот старайтесь те техники, которые у вас уже работают, те, которые, которым вы обучились, делать все лучше и лучше. Ребята, это не значит, что нужно развиваться через интернет. Возможно, кто-то из вас здесь практик MLM а, в офлайн бизнесе, да, то есть в офлайн на земле. И почему бы... И постоянно не совершенствоваться в том либо ином направлении, там, в переговорах, в продажах, в рекрутинге именно тета т тет И это тоже очень сильно работает, когда вы, например, свою команду начинаете обучать новым методам, каким-то скриптам, психологическому подходу. И потом даже своих, своих же партнеров показывать кейсы. Своих же партнеров кейсы, отзывы, результаты своих же партнеров, которые по вашей методологии сделали те либо иные результаты. Это тоже очень сильно будет влиять на удержание этой целевой аудитории, которая вас будет любить. И вот вы сформировали такую вот аудиторию, сформировали такую аудиторию и каждый месяц, например, постоянно... Составляете рекламный текст и говорите, ребят, я вот решил для вас провести, например, за 900 рублей, за 900 рублей мероприятие, за 900 рублей мероприятие двухдневное. Вот это, это, это, это мы разберем. Во-первых, то, что я изучил, то, что я уже внедрил, получил в, пра в практике, какие результаты, покажу, как вам это внедрить. Пожалуйста, давайте мы встречаемся с вами на 2 дня, на интенсив, да, 2 дня поработаем 2 часа каждый день, либо 3 часа каждый день, и мы с вами сделаем результат. Потом можете делать какие-то допродажи. То есть, ребят, хотите там записи, например, давайте апгрейд 200-300 рублей, сделайте апгрейд, я вам дам записи, да, то есть, ну, потому что не каждый сможет быть в онлайне. И, и все, то есть, и вы с уверенностью формируете ту аудиторию, вот для того, чтобы сформировать 200 человек, первых 200-300 человек, это необходимо всего лишь месяц, всего лишь месяц. И постоянно вот вы проинвестировали сначала 600 рублей для того, чтобы их собрать, и обязательно постоянно, которые вы пишете посты, которые вы проводите лайв трансляции я рекомендую это делать, лайв трансляция это самое лучшее утепление на теперешнее время, потому что лайв трансляция это тоже, это... Та же замена вебинарами, и вы можете продавать с легкостью на лайв трансляциях, проводить целостные вебинары на лайв трансляциях, почему бы и нет, и не нужно запариться ни за какие вебинарные комнаты. Вы потратили 600 рублей, и плюс еще, и плюс еще, вы потратили, например, рублей 300, плюс рублей 300 для того, чтобы постоянно утеплять эту аудиторию. То есть по итогу ваша инвестиция, ну приблизительно 1000 рублей, 1000 рублей для того, чтобы зарабатывать 30 тысяч рублей. Это маржа, которая не может добиться нормальный офлайн бизнес, как бы он ни старался. То есть это можно только сделать благодаря интернет бизнесу, то есть ну, продвижению через интернет. И поэтому вам нужно просто сформировать картинку и понимать, Адекватно, где вы можете стать сетевиком-практиком, какую информацию вы можете изучать и желательно выбрать ту нишу, от которой вас будет тащить. Вы будете переть, прям знаете, как вот вам будет интересно постоянно обновлять свои знания вот, в узком каком-нибудь направлении. Выберите, сейчас очень много... Интересных тем в сетевом бизнесе, в продвижении через интернет, много социальных сетей, в которых можно делать просто невероятные результаты. Это и Перископ, этот ну связан с Твиттером, Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники, везде можно делать результаты, это только что касаемо э, социальных сетях а можно выбрать например постояне личного бренда персонального бренда копирайтинг продажи через текст э, персональная эффективность личностный рост как работа с мышлением э, работает на на на привлечение как мыш, э, мышление работает на э, энтузиазм и вообще магнетизм в целом для того чтобы человек прям видел что он к вам хочет идти как бесплатными методами рекрутировать да то есть потом я скоро кстати курс э, про социальные сети э, как как практически бесплатными методами не используя не используя э, ре, платную рекламу можно выйти на очень крутые товарообороты и на очень крутой э, чек в своей сетевой компании но ну, это будет продолжительное время я его только начал подготовиться это возможно может будет через пару месяцев возможно через полгода поэтому но ну, в любом случае уже есть задумки Потому что есть наработанная практика, есть результаты, и я буду готов с вами ими поделиться. И вот есть разные темы абсолютно. То есть, и поэтому, возможно, через продающие консультации, возможно, через переговоры, возможно, через вебинары. То есть, ну, такая масса сейчас возможностей благодаря интернету выбрать какую-то нишу и выбрать то, что вам бы нравилось. И вы в этом постоянно росли, потому что вы должны понимать, что у вас с первого раза не получится идеально. Вот у меня... Я когда начал проводить вебинары, когда начал проводить вебинары, я увидел в этом потенциал огромный. Я бы не сказал, что это моя какая-то ниша, я ей не особо обучаю, но я понимаю в этом потенциал. Я знаю, что сейчас 100 человек на вебинар собрать намного проще, чем каких-то людей в офлайн встрече. Да? То есть я за, за 10 дней могу тысячу людей собрать на вебинар, а 100 человек, пожалуйста, за пару дней, 3-4 дня я могу собрать на вебинар. И раньше у меня была конверсия, ну, 5 процентов, да, то есть 5 процентов. 5 процентов, ну, это 5 человек могли что-то купить. Но когда я начал понимать, что можно и больше, то есть можно и больше, я начал инвестировать в это деньги, я начал обучаться у тех э, людей, у которых вебинары проходят э, с конверсиями 50, а то и 90 процентов, которые с одного вебинара имеют не менее миллиона рублей. Вот представьте ребят, вы... 10 дней, привлекайте людей на вебинары, потом э, тратите 2-3 часа и миллион в вашем кармане. Ну, это, конечно, это практика. То, что сейчас, возможно, я говорю, и это просто кажется, это только просто кажется. Но и опять же, не нужно усложнять, к этому можно прийти. Так вот, у меня была конверсия 55%, и где-то я мог зарабатывать с одного вебинара 20 тысяч рублей. 20 тысяч рублей изначально. Буквально недавно, когда я начал проходить тренинги, я начал добиваться, начал добиваться конверсии в 50%. 50%. То есть мои конверсии начали составлять 20-50%. Но если бы я не начал в этом ап апгрейдиться, да, то есть если бы я не начал в этом улучшаться, на этот конверсии постоянно было 5%, я не начал бы искать свои проблемы, не начал бы искать свои решение и поэтому сейчас благодаря тому что если на мой вебинар может прийти 100 человек я могу спокойно например зарабатывать с одного вебинара 100-200 тысяч рублей да то есть и тем самым я понимаю что ну я этому не обучаю да то есть я только свою команду этому обучаю потому что это не является каким-то моим фанатизмом, таким, что вау, я хочу как бы в этом продвигаться. Возможно, в дальнейшем, когда я добьюсь какой-нибудь конверсии, минимум в 50% в 90%, когда я буду этим прям гореть, хотя уже, наверное, за последние полгода более 300 эфиров провел. А... Но в любом случае я еще не чувствую себя в этом экспертом, хотя я уже достаточно неплохо на этом зарабатываю. Вот, поэтому э, вам нужно найти ту жилку, в которой вам в первую очередь бы нравилась, которая нравилась. Не просто в которой вы бы э, получали результат, но от которой у вас э, был бы постоянный прогресс. И тогда вот вашу эту аудиторию собрать за месяц, за два и получить тот результат минимально вашей государственной работы, которая да, даже те же 80 тысяч рублей, это реально месяц, два, ну максимум три. Это вот потолок, это вот у меня всегда такой потолок, если ты вот вообще в размеренном таком темпе, три месяца ты можешь заменить свою хорошую оплачиваемую работу на бизнес в интернете. Три месяца. Поэтому, ребят, просто вы адекватно на это посмотрите. Посмотрите на то, в чем вы хотите стать экспертным и создавать вокруг себя то сообщество, с которым вы будете выстраивать отношения, давать ценность, делиться. Было вам полезно, ставьте лайки, если вас вдохновило на какие-то действия, для того, чтобы вы начали смотреть сторону интернета и вообще а, выбрать для себя нишу, выбрать для себя вообще какое-то направление, в котором будете постоянно обновляться, развиваться. Ставьте лайк, делайте репост для того, чтобы не потерять потому что я, наверное, у меня уже в привычку вошло практически на каждом эфире какой-то какой математикой заниматься для того, чтобы вы как-то, ну, знаете, вот к бизнесу относились как к бизнесу, который можно просто-напросто просчитать. Поэтому, ребят, всем хорошего дня, с вами был Виктор Бондолет.